женщина ребенок мужчина ребенок ну какая здесь фишка что оба хотят брать для такой пары для того чтобы этот союз был необходим кто-то третий это учитель это директор это какой-то человек в позиции родителя вокруг которого вот они укрепились Например, они могут хорошо работать в одной организации, где руководители занимают родительскую роль. И им будет нормально. Что важно знать мужчине? В этих отношениях в любом случае мужчине придется прикладывать усилия и тусоваться с мужчинами в позиции родителей. Он от них будет наполняться и сможет тогда отдавать жене. Жене нужно тусоваться с женщинами, родителями, чтобы она от них наполнялась и могла отдавать мужу. То есть нужны доноры в этих отношениях, иначе эти отношения загнутся. Вот это вот самое важное, что нужно понять.